Скальперский робот «Умная лесенка» для терминала MetaTrader 5. Терминал MetaTrader 5 – это отличный, стабильный, надежный работающий терминал. Он распространен у брокеров на рынке Forex, но менее распространен на московской бирже. Позволяет работать с валютными парами рынка Forex, с криптовалютными контрактами при помощи CFD и на московской бирже на срочной секции Форс. У нас есть аналог данного робота, который предназначен для терминала Quick, и там он работает на фондовой и срочной секции московской биржи. Данный робот работает по золотому правилу трейдинга, покупает он дешево и продает дорого и это является отличным идеальным решением для скальпинга для боковых движений рынка. Робот будет работать без проскальзывания, будет работать в надежном терминале MetaTrader 5 и у вас будет возможность тестировать и дополнительно робот включает блок, связанный с контролем рисков. Давайте откроем терминал MetaTrader 5 и посмотрим его возможности на истории визуально посмотреть, как торгует данный робот. Принцип данного торгового робота очень простой, выставляется лесенка заявок, снизу стоят заявки на покупку, сверху заявки на продажу. Если рынок находится в боковике и торговля начинается от некой цены и через какое-то время возвращается к этой же цене, мы гарантированно забираем профит. Поскольку если мы идем вниз, мы покупаем, возвращаемся обратно, мы продаем купленные контракты. Пока идет торговля, вы можете наблюдать за доходностью вашего портфеля, просадках и сколько процентов от вашего депозита загружается в моменте. Торговля закончена и на вкладке «Бэктест» можно посмотреть основные показатели результатов данной торговли. Перед нами результаты тестирования. Если вы найдете инструмент, который подолгу находится в боковике и не подвержен резким трендовым движениям, в ваших руках фактически играль, и вы можете получать результаты аналогичные полученным. Доход до 7% в день. Просадка составила менее 3%, но сделок робот совершил много, более 400 сделок и конечно руками данную стратегию отрабатывать и использовать совершенно невозможно. Проблем с установкой и настройкой у вас не возникнет, есть подробные видео описаны все параметры, которые включает данный торговый робот и есть возможность бесплатной технической поддержкой, которую вы можете воспользоваться и мы гарантируем, что настроим и запустим вам торгового робота в работу. Переходите по ссылке на наш сайт, заказывайте торгового робота и используйте данную возможность как дополнительная диверсификация других алгоритмов вашего трейдинга. Спасибо за внимание.